РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер 8. Интернет-ресурсы как средство самомаркетинга. Обзор основных интернет-ресурсов, связанных с трудоустройством. В современном мире интернет-технологии выдвигаются на первый план – не только в сфере досуга, но и в области трудоустройства. По сведениям рекрутингового портала hr -портал, сегодня основная часть соискателей, 96,5% специалистов и руководителей с высшим образованием ищет работу с помощью специализированных сайтов. Остальные способы значительно проигрывают им в популярности. Личные связи и рекомендации знакомых – 45,5%. Кадровые агентства – 41%. Социальные сети и профессиональные сообщества – 8,5%. Ярмарки вакансий – 1,5%. Службы занятости и агентства по трудоустройству – 4%. По данным исследования, проведенного аналитиками кадрового агентства уникальных специалистов, среди соискателей на московском рынке труда 68% используют одновременно несколько сайтов по поиску работы, и лишь 32% опрошенных размещают свое резюме только на одном онлайн-ресурсе. Поиск работы с использованием интернет-технологий может эффективно осуществляться через работные, работные сайты, сайты печатных изданий, публикующих вакансии, форумы по работе, сайты уполномоченных органов по труду и занятости, министерство труда, служба занятости государственные биржи труда, сайты кадровых агентств, сайты компаний, социальные сети. Работные сайты, джоб-сайты, они бывают как общими, так и специализированными. Специализированные сайты размещают вакансии внутри определенной либо вакансии для молодых специалистов и тому подобное. На некоторых сайтах по поиску работы координаты работодателей являются общедоступными. Однако на большинстве сайтов по теме «Работа» такой возможности нет. Вы можете лишь откликнуться на вакансию посредством размещенного на этом сайте вашего резюме в виде заполнения шаблона. Работодатели могут также сами приглашать вас на собеседование, найдя ваше резюме через поиск по ключевым словам. Поэтому очень важно правильно составить свое резюме на работном сайте. Одни сайты по работе публикуют оригинальные вакансии, другие собирают объявления работодателей и кадровых агентств со множества других джоб-сайтов, упрощая вашу задачу. Наиболее популярными работными сайтами в России являются следующие. Рассмотрим самые Часто посещаемые сайты более подробно. Headhunter – ресурс занимающий лидирующие позиции среди сайтов данной сферы. Ресурс предлагает более 300 тысяч вакансий и более 13 миллионов резюме. Для соискателей и работодателей создана максимально удобная схема поиска. Предлагаются новости рынка труда, обновляемый обзор зарплат, помощь консультантов в онлайн-режиме, возможность грамотного создания резюме, объявление о курсах обучения для повышения своей квалификации, Раздел исследований. Суперджоб. Сайт, на котором представлено более 225 тысяч вакансий от крупных и небольших компаний, как международных, так и российских. Основная деятельность ресурса – представление вакансий от ведущих компаний, полезные статьи по профильным темам. Самая актуальная информация о рынке труда, обзор зарплат, тесты для соискателей, помощь при составлении резюме. На портале соискатели могут найти тренинги, тренинговые компании, анонсы различных кадровых мероприятий и список рекрутинговых агентств. Работа.ру портал, представляющим соискателям. Более 180 тысяч вакансий и более 3300 резюме в российских регионах и странах СНГ. С помощью мобильной версии сайта, а также путем установки приложения для отслеживания новых объявлений, можно постоянно быть в курсе всех свежих и актуальных предложений по работе. Сайт ⁇ Работа.ру Предлагает быстрый и точный поиск как персонала, так и работы круглый год и круглые сутки. Работу здесь способен найти для себя и специалист, и руководитель, и менеджер среднего звена, и разнорабочий, и студент. На портале действуют весьма строгие правила размещения вакансий и резюме. job.ru один из крупнейших и старейших с 1996 года порталов данной сферы. Здесь можно найти работу в России и СНГ. Выбрав подходящую вакансию из более чем 100 тысяч предложений, также на сайте можно получить информацию о грамотном составлении резюме и правилах прохождения собеседования, найти полезные статьи о карьере и трудовом праве. Работа mail.ru Широко известный российским работодателям портал. На этом портале ежедневно публикаю, публикуются тысячи новых предложений для всех регионов нашей страны. Независимо от уровня специализации работу можно найти быстро, легко, без нервотрепки, как для няни, так и для управляющего любого уровня. Для посетителей сайта представлены самые свежие новости рынка труда. Студентам без опыта работы посвящен целый раздел, в котором можно найти работу с гибким графиком и весьма приличными перспективами. Зарплата.ру Портал, сотрудничающий с известным журналом «Работа и зарплата», этот портал предлагает соискателям более 40 тысяч предложений. Его ежедневное число посетителей более 100 тысяч. Сайт ⁇ Зарплата.ру ⁇ существует в сети более 12 лет. На сайте есть удобный и быстрый поиск вакансий, обновляющихся ежедневно. Представлены новости рынка труда обзоры кадровой сферы и аналитика. Имеется возможность подписаться на рассылку для свежих объявлений и разместить резюме. Все объявления подвергаются ручному модерированию. Сайты уполномоченных органов по труду и занятости, Министерство труда и социальной защиты, Служба занятости, Государственные биржи труда, на официальных сайтах по работе также можно встретить вакансии, которые не публикуются в других источниках. Для снижения напряженности на рынке труда за счет повышения информативности широких масс населения и работодателей о положении на рынке труда в Российской Федерации о правах и гарантиях в области занятости населения и для защиты от безработицы «Рострудом» 16 января 2009 года был запущен в эксплуатацию Всероссийский информационный портал «Работа в России» трудвсем.ру Обновление вакансий на данном портале осуществляется ежедневно. В октябре 2015 года вакансии, публикуемые в открытой общероссийской электронной базе вакансий «Работа в России», стали доступны в том числе и на сайтах партнеров труд.ком и городработ.ру. На портале «Работа в России» реализована возможность поиска работы у конкретных работодателей. Для этого в поисковой строке необходимо указать наименование интересующей компании и в правом углу поисковой системы строки выбрать уточнение поиска по названию компании. В разделе «Поиск» на портале «Работа в России» вы можете осуществлять поиск сразу по нескольким районам и городам интересующего вас органа. Банк вакансий в Вологодской области также доступен на портале «Работа в России». На этом портале также можно разместить резюме, но для этого нужно войти в единую систему идентификации и аутентификации ESEA на едином портале государственных и муниципальных услуг. Сайты печатных изданий, публикующих вакансии. Такие издания могут быть как специализированными, то есть предназначенными для поиска работы, так и неспециализированными. В издании представлены новости и статьи различной тематики, а вакансии просто публикуются наряду с другими объявлениями и рекламой, или собраны в отдельном разделе, посвященном работе. Это могут быть как газеты, так и журналы. Обычно такого рода издания платные и выходят раз в неделю. Как правило, в специализированных изданиях по работе есть возможность публиковать свои мини-резюме. К сожалению, не все специализированные издания у которых есть сайты, публикуют на них вакансии. Но, к счастью, это делают очень многие издания. При этом некоторые издания представляют возможность не только просматривать вакансии, но и пролистывать свое издание посредством электронного сервиса, то есть как бы смотреть объявления, с вакансиями вживую. Надо также учитывать, что не всегда электронная версия издания с вакансиями может полностью дублировать свой бумажный оригинал. Дело в том, что на некоторых сайтах не все вакансии из бумажного оригинала издания дублируются. И наоборот. Форумы по работе. На таких форумах работодатели размещают свои вакансии, а соискатели предлагают свои услуги. Форумы хороши тем, что на них могут публиковаться вакансии, которых нет в других источниках. К тому же там есть возможность напрямую пообщаться с HR-менеджерами, но оставлять сообщения на форумах, могут только зарегистрированные пользователи. Сайты кадровых агентств. Зачастую агентства дублируют свои вакансии в интернете и печатных изданиях, но далеко не всегда. Поэтому эти сайты могут также оказаться ценным источником информации при поиске работы. Сотрудники агентства помогут Вам найти работу, которая будет соответствовать всем Вашим требованиям, раскроет все Ваши профессиональные и личностные качества. Сайты компаний. Как правило, на сайтах компаний гораздо меньше посетителей, чем на сайтах по работе, поэтому если вакансия не дублировалась в других источниках и не является устаревшей, у вас хороший шанс, если не трудоустроиться, то как минимум быть замеченным среди относительно небольшого количества кандидатов. Координаты отделов персонала на сайтах компаний могут быть как доступными, так и недоступными для пользователей. В последнем случае. Вам придётся либо заполнить форму, либо загрузить свое резюме, если такая возможность предусмотрена. Социальные сети Существуют социальные сети как общего плана Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук и другие, так и профессионально ориентированные, например, профессионалы.ру. Для поиска работы можно использовать и те, и другие. Социальные сети могут стать эффективным инструментом для трудоустройства. Например, можно вступить в группу, посвященную поиску работы. Можно попытаться выйти напрямую на сотрудников служб персонала, интересующей вас компании. Можно написать всем своим знакомым и не очень. О том, что вы ищете работу. Можно показать статус «Ищу работу». Поиск работы в определенной профессии или отрасли можно осуществлять также через профессиональные сообщества. Когда вы видите какую-то вакансию в интернете, обращайте внимание на дату ее размещения. Она не должна быть слишком старой. Иногда рекрутинговые агентства и работодатели публикуют дату окончания действия вакансии, приема резюме. В настоящее время деловая социальная сеть профессионалы.ру – одна из крупнейших профессиональных социальных сетей в России. Данная сеть создана 31 июля 2008 года. На сентябрь 2016 года в ней было зарегистрировано более 6 миллионов человек. Представлено более 600 тысяч компаний и более 69 тысяч вакансий. Сообщество сети используется для обсуждения профессиональных вопросов, поиска бизнес-партнеров, инвесторов, новых идей, самообразования. Крупнейшие группы сообщества насчитывают до двух миллионов участников. Если вы нашли на том или ином ресурсе в интернете интересную для вас вакансию в компании или кадровом агентстве, куда вы уже отправили свое резюме, не стесняйтесь и не ленитесь отправить его повторно. Дело в том, что поток резюме в HR-отделах и рекрутинговых агентствах очень большой, поэтому о вас легко могли забыть. При этом приложите к резюме правильно составленное сопроводительное письмо, а также укажите название вакантной должности в теме письма.